Всем привет, меня зовут Калашников Андрей И в этот раз я решил для вас разыграть не только татуировку Но еще и офигенно крутую экшн-камеру Которая снимает в HD-качестве Снимает под водой до 40 метров глубиной Имеет несколько креплений для рук, головы, шлема, то есть э, руля И еще и вы можете использовать ее в качестве видеорегистратора, если у вас его нет Так, конечно же, бесплатная татуировка Определенных размеров, если хотите подробности, напишите мне в личные сообщения Все, что вам нужно, чтобы выиграть Крутую татуировку и крутую HD-камеру камеру, сделать репост этого видео на свою стену, быть участником моей группы и ждать определенного числа. Все, как всегда, будет снято на видео в хорошем качестве и будет транслироваться в перископе. Так что все честно, за это можете не переживать. Всем желаю удачи в этом розыгрыше. До новых встреч! ...водой до 40 метров глубиной. под водой до 40 метров глубиной? Рэпчик!